Всем привет, с вами Оля, и сегодня первый выпуск моей новой рубрики Handmade, ну или все для Да. Сегодня я вам скажу, как сделать телефон для них и секрет, ну, потом узнаете. И начнем мы с телефона. Для этого нам понадобится цветной картон, а именно черный цвет, и лист белого картона, также клей и ножницы. Так, сначала я беру из белого картона, так, черный и белый. Белый нам нужен, и ножницы, клей нам пока не нужен. И вырезаю прямоугольник, то есть форму телефона. В первом выпуске я не буду показывать образцы. Ну, вот так вот, вот это вот задняя сторона, переднюю мы заклеим. Теперь я вырезаю поменьше прямоугольник э, черного картона. Это у нас экран. Вот он такой маленький-маленький. Ну, думал, хватит. И к клею, нужно приклеить его вот сюда. Но можно вырезать, чтобы не мучиться потом с маленьким полочком белого картона. Обведите, Возьмите простой карандаш и обведите на задней стороне белого картона этот эту наш, нашу форму первого прямоугольника сейчас секунду вот я обвожу только две стороны потому что не обязательно видите я потому что тем более край И вырезаем этот кусочек. Вот, ну, они одинаковые примерно. Теперь клеим их друг к другу. Клеим и ждем, пока высохнет, и потом можно подровнять неровности. И вот я приклеила, и он мне пока что не высох, и я не буду пока ничего делать, иначе все у меня поедет в сторону, и не удастся мне ничего подрогнять. То есть мусор я уберу, и вот потом мы будем приклеивать на переднюю часть будущую этот экранчик черный, и нарисуем кнопки, и задний, сзади там Samsung, Apple, LG, Alcatel, я не знаю, что там еще... HTC, я не знаю, что еще там можно. Вот. Секунду. Вот. Ну, пока я жду, чтобы это все высохло. Вот у меня все высохло, и теперь я подровняю. Чуть-чуть. Обрезаю только лишнее. Потому что, в принципе, не очень заметно, что он у меня неровный. Вот эти лишние штуки надо убрать. Вот. Так вот, и теперь мне нужно приклеить экран. Тут, тут уже можно не ждать, пока он высохнет. Просто взять там простой карандаш или гелевую ручку. И нарисовать кнопку. Я возьму просто карандаш, так я не знаю, где моя гелевая ручка. Ну, например, вот одну кнопку. Как на айфоне. То есть и мне лень писать Samsung. То есть я хотела сначала сделать свой телефон. Но во-первых, у меня черный. Во-вторых, мне лень писать Samsung. И сзади я нарисую яблочко. Да, я рисую плохо, поэтому может получиться что-то. Не похоже вообще на яблоко. Секундочку. Э, ну вот, смотрите, что у меня получилось. Какое-то странное... Не знаю что, но... Похоже, так сказать. Вот такая прелесть. И ждем, пока это все высохнет, и потом будет готов телефон. Сейчас я вам покажу, как поэтому его может носить, и не держа, то есть, чтобы он, типа, разговаривать по телефону. Итак, для этого нам понадобится пластилин, маленький кусочек, ну, например, я взяла зеленый. И я, например, взяла таксу, потому что вот это вот пуделяшкой не очень удобно будет. Ну, пуделяшкой тоже можно. Я, для примера, взяла таксу. Тем более, это мой самый любимый пэт. Итак, беру пластилин, ну, маленький кусочек, в шарик свернутый, и клею его к лапке. Вот. Клапки. лапке. И... Вот. Такая у нас зеленая лапа. Можно взять даже поменьше. Я сейчас возьму поменьше, потому что он, когда я возьму что-нибудь, он меня размажет и будет все видно. Я взяла даже в два раза меньше, потому что у меня как бы не знаю. И я вам расскажу еще один секретик. Вот тоже касающийся пластилин. То есть вот так вот просто клею клапки. Беру наш наш телефон. Она идет, идет, идет, и зазвонил телефон, она берет, и телефон она несет уже. И если я цеплю, никаких следов не будет. Только если, вот, знаете, типа телефон заряп, но это даже круто, пореалистичнее будет. А типа на разговоре возьмите еще меньше кусочек пластилинчика и прикрепите кушку. Можно сделать что-то типа на экране зеленая или вот сельга. Но я всегда использовала сергун, но именно не к такси, а к кошкам. И просто прилепляю это дело. И у нее телефон на, на ухе, и я даже не держу. Но я так пэтов хранить не буду, потому что после у меня потом по всей коробке, где я храню пэтов, и это не очень удобно. Вот. Я вам рассказала секрет и как делать телефон. И сегодня, наверное, сниму еще один выпуск, как сделать Кровать и столик. Ладно, это было все. Это было все. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите запросы на новые выпуски рубрики. И, кстати, примерять всякие штуки, которые мы с вами сделали, я буду примерять, примерять на той такси. На моем самом любимом быть. Потому что на этой тележке не все можно примерить. Так что, всем пока!